Значит, в чем смысл, что я сейчас делал? Можно делать какие-то действия, и чаще всего мы их делаем автопилотом. Что-то происходит, какой-то процесс идет, мы вовлечены в него, и что происходит с нами, не в каждый момент времени осознаем. Какая существует альтернатива? Альтернатива ⁇ это четкое осознание процесса и четкое командование каждым процессом из центра на периферию, тогда поддерживается ситуация вашей осознанности и участия в процессе не как самодвижущаяся биологическая кукла, а на первой фазе как управляемая биологическая конструкция. Что для этого используется? Вот такая вот простая игрушка, пульт управления, джойстик для Видимо, какого-то аудиоцентра пионер для машин. Идеально расстановка всех кнопок соответствует арбалет. Каким образом? Все помните арбалет? Первый, третий, седьмой, девятый дом и сектора второй четвертый, шестой, восьмой и пятый центр координации. Чем этот арбалет интересен? Вот это основные точки опоры, действуя, наступая на которых, опираясь на которые, мы не тратим энергию. Первая точка – личная сила. Это тот набор энергии, воли, силы, уверенности в себе, на, на что мы энергию не тратим. Девять, девятый дом, точка опоры – это знание, это наш уровень знаний, подготовки. И как спусковой момент принятия решений. Решение на принятие решения не тратится тоже нисколько ни времени, ни ресурса это просто отмашка старт, процесс пошел дальше третий дом это непосредственно действие тратится энергии ровно столько, сколько нужно на осуществление данного действия и формирование навыка в случае победы Случай победы Плюс навык побед и переход в зону личной силы, прироста личной силы. Опять энергия, уровень повышается, уровень личной силы. И в случае неудачи навык поражения, навык поражения. На автопилоте он приводит к снижению личной силы, к ухудшению внутреннего состояния и к желанию как-то скрасить этот процесс. В ситуации, когда мы не зависаем ни в каких секторах, мы просто как-то меняем стратегию. И делаем следующий шаг. Если мы достигаем эффекта, подкрепляем положительный навык побед и возвращаем уровень личной силы на то, которое было изначально и в следующих шагах осуществляем уже прирост личной силы вернули то, что было, то, что мы потеряли на первом шагу, на неэффективном и дальше стали прибавлять вот эти точки опоры они не требуют затрат энергии, они требуют подготовки, требуют тренировки навык, он тренируется то есть нужна обязательно регулярность, четкий подход знания нарабатываются со временем, проработкой Действия, принятием решения и осуществлением того, что ты запланировал. Как перейти от выработанной стратегии, от знаний к выполнению действия? Часто человек зависает вот в этой точке и не может прокрутить арбалет. Арбалет крутится против часовой стрелки. То есть принято решение, выполнено действие, получен навык и личная сила либо увеличилась, либо упала. И вот таким образом, либо на расширяющийся зеленый коридор с увеличением диапазона личной силы, знаний, навыков, действий, то есть из точки идет развертка, расширение. Либо при деградации, при отсутствии четкой стратегии, неэффективных действиях, навыки поражений, в постоянном упадке личной силы идет свертывающаяся спираль, идет деградация, перевернутая СБК-обор. В этих точках при активном подходе энергия не тратится. Это моментальные точки. В личной силы вы... она есть и есть, это факт, это данность. Стратегии, принятые решения это отмашка, это данность. Действие, начало действия и процесс, сколько он требует энергии, столько на него расходуется. И формирование навыка зависит от того, сколько времени и сколько регулярно вы вложили в формирование навыка. Это путь работы с минимальными энергопотерями. Где энергия у человека тратится? Тратится как раз в секторах затягивания это хрональные процессы, это моментальные процессы, скажем так, фактические процессы, а это растянутые во времени, не переход из точки в точку. Вот этот сектор, это растянутый во времени работа с образами, мыслями, думками, мыслями. И когда человек зависает в этом секторе, то его образы становятся простыми иллюзиями, некими фантомами реальности. Если человек зависает между принятым решением, он уже знает, что он должен сделать, что получить в конце, к какой цели прийти. У него есть стратегия, план, и он ее просто начинает озвучивать. Не выполняя, он растягивает промежуток времени между моментального перехода из точки опоры в точку опоры, он растягивает ее хронально, ну что, на разговор. идет рассеяние энергии. Все хронические зоны, включают теорему три рта, сопротивление в кубе, умноженное на время. Энергии тратится ровно столько, сколько. У человека отодвинуто от, от, от перехода из одной точки в другую, насколько сильно сопротивление этому переходу, причем в кубе от этого сопротивления. И если считать фактор временной отрезок перехода, как тоже сопротивление, не сделан ход, то и время превращается в фактор сопротивления, и получается, что в четвертой степени энергопотери идет. Поэтому человек, который зависает в каком-то из секторов, испытывает постоянную хроническую усталость, недовольство, зависает в состояниях, желает восполнить свое состояние как-то энергетически залить алкоголем наесться впасть в состояние в депрессию чтобы как-то восстановиться это сектор восстановления состояния состояния и остается последний сектор это сектор скажем эмоций эмоций который работает с какой целью когда вектор направленности на цель откренился, действие было неэффективным и продолжающаяся крутиться стрелка против часовой стрелки отклонилась в сторону от цели, чтобы ее вернуть обратно, нужно какой-то импульс, энергетическую подпитку дать. Поэтому включаются эмоции, которые пытаются вернуть стрелку к выполнению действий. Но если Это человек не работает по точкам опоры, если у него нет конкретной цели и осознанного состояния, то он просто зависает храна в секторе эмоций и рассеивает уже впустую. И рассеивает впустую. Дальше он получает навык поражение, жизненный опыт поражения, впадает в состояние в негативное, минус, минус негативное состояние, пытается его как-то восполнить, входящими источниками энергии, питанием, ли алкоголем, ли сном, ли человек зависает, сектор зависает в восстановлении для того, чтобы вернуть свое состояние. Вот и проходя сектор личной силы точку, опять начинать строить иллюзии несбыточные, болтать попусту, эмоционировать и все это расходуется энергию человека в чем основная беда это процесс который происходит автоматически ну по сути у всех людей единственный путь выйти из этого цикла неосознанного включить как-то осознанность во всю эту процедуру для этого на первом шагу нужно представлять схему развертки процесса, который занято СБК. Самодвижущаяся биологическая кукла – это кукла-автопилот, которая двигается по стимулу реакции. Пхнули ее, заэмоционировала. Попался человек, с которым можно поговорить, поболтал, впал в сектор иллюзии или состоялись.